Прежде всего хочу поздравить июльских львов с вашими днями рождениями и хочу пожелать, чтобы этот год обязательно помог вам воплотить ваши самые заветные желания в реальность. Начнем мы, пожалуй, с важнейшего события этого месяца. 1 числа Сатурн в ходе своего ретроградного движения возвращается обратно в знак Козерог ваш шестой сектор работы и здоровья. И будет находиться Сатурн в этом секторе по 17 декабря. Учитывая то, что последние два с половиной года Сатурн находился в вашем секторе работы и здоровья, то вряд ли это его вхождение принесет что-то новое. Наоборот, это будет период, когда вы сможете пожинать плоды своей деятельности. Это будет период, когда вы сможете видеть результаты. и в то же время, конечно же, второе полугодие 2020 года будет для вас достаточно активным в плане работы. Это тот период, когда не стоит расслабляться, конечно же, когда нужно быть активным, требовательным к себе и окружающим. И это, безусловно, поможет вам создать в жизни фундамент, на который вы сможете опереться Долгие-долгие годы, так как Сатурн в следующий раз войдет в знак Козерог через 29,5 лет. 1 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем 12 доме. Это соединение может дать вам возможность увидеть ситуацию такой, какая она есть. Какая-то тайна может открыться. Или если вы раньше в упорно что-то смотрели, но не видели возможностей, перспектив или не замечали истинное лицо какого-то человека, то на данном соединении вы сможете сделать правильные выводы. И поэтому будьте в начале месяца однозначно очень внимательны для того, чтобы не упустить вот этот момент. Кстати, Меркурий целый месяц будет находиться в вашем 12 секторе. И... До 12 числа он будет ретроградный. Это значит, что в целом июль подходит для интеллектуальной работы в уединении. Это период, когда э, вам нужно будет отдыхать от мыслей, от разговоров, которые э, вас могут э, угнетать. Старайтесь э, фильтровать информацию, которую вы получаете. Старайтесь находить время для релакса. И, э, Однозначно следите за своими мыслями, иначе они могут влиять на ваше самочувствие даже. Период до 12 июля не подходит для того, чтобы начинать новые проекты, новые дела. Это хорошее время для того, чтобы наоборот снизить темпы и выполнять только ту работу, которую вы считаете самой важной. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе знака Козерог в вашем шестом секторе работы и здоровья. Это будет последнее затмение на этой оси, и оно поможет вам опять-таки почувствовать, что тенденции в вашей жизни меняются. Если последние три года были для вас очень сложными, напряженными в плане работы, если вы ощущали на себе много обязательств, то после этого затмения какая-то проблема уйдет из вашей жизни, и вы почувствуете, что осталось еще чуть-чуть, и дальше будет намного легче. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и 27 числа этот аспект будет повторяться, так что события, которые будут происходить в эти дни, могут быть взаимосвязаны. Это аспект э, напряженный. Он может давать конфликтность в общении. Э, в целом это будет неблагоприятное время для вашего знака, чтобы оформлять бумаги, документы, планировать поездку. Э, это не самое хорошее время для денежных переводов, э, так как может возникать путаница. 12 числа Меркурий, как я уже говорила, развернется в прямое движение. И вблизи этой даты... Может решаться какой-то очень важный вопрос, связанный с работой, здоровьем, отдыхом, либо какой-то неопределенной ситуацией. Если на ретроградном Меркурии в вашей жизни есть какой-то вопрос в подвешенном состоянии, то в момент разворота Меркурия вы сможете увидеть, что все-таки этот вопрос начинает решаться. И решаться он будет даже сам по себе, без вашего вмешательства. 14 числа Марс будет в соединении с Хероном. Кстати говоря, Марс в течение всего месяца находится в вашем Девятом доме. Он начинает существенно замедляться, так как в сентябре он разворачивается в ретроградное движение. Он воздействует на ваше мировоззрение, на поездки а также на тему бумажных вопросов, которые нужно решать. И для этого, возможно, понадобится посещать государственные органы и структуры. Соединение Марса и Херона в середине месяца даст вам возможность в двух направлениях работать или вы даже захотите схитрить для того, чтобы решить какой-то бумажный вопрос. Это период, когда есть определенная связь с заграницей. У вас либо могут быть планы посетить другую страну, либо будет тесное общение с кем-то, кто находится за рубежом. С 14 по 20 число достаточно насыщенное, интенсивное время в плане работы. Также это может проиграться по здоровью, особенно если вы будете ощущать нервное перенапряжение. В эти дни Солнце будет в оппозиции к Юпитеру, Сатурну и Плутону. И поэтому желательно решать любые рабочие вопросы постепенно в этом месяце. Не доводите ситуацию до того, что накапливается очень много дел. Иначе вам будет сложно с этим всем справиться. И, скорее всего, в указанные даты нужно будет выполнять большой объем задач. Поэтому лучше выполнять текущие дела, чем за весь период. И поэтому не затягивайте решение любых вопросов. 20 числа будет новолуние в раке, в вашем 12 доме. И данное новолуние показывает, что определенная часть каких-то ситуаций, застывших, даже проблем уходит в прошлое. Но в то же время возникает сильная необходимость заняться своим здоровьем, найти время для отдыха. Это такой период, когда внутренне вы хотите уединиться, вы хотите внутренне отстраниться от каких-то ситуаций для того, чтобы восполнить свой ресурс. И поэтому обязательно это сделайте. 22 числа Солнце переходит в знак «Лев» на целый месяц, в ваш знак. И вы почувствуете, как постепенно возвращаются силы, может улучшаться самочувствие, настроение, появляется инициатива, планы. Это очень хороший месяц для вас будет, начиная с 22 числа. И однозначно вы даже по-другому начнете смотреть на одни и те же ситуации — так как появится больше оптимизма и блеска в глазах. 22 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану. И об этом аспекте я упоминала в гороскопах на июнь месяц. Если вы их смотрели, то можете вспомнить даты, когда был этот же аспект. События по этому аспекту могут иметь повторяющийся характер, либо они будут развиваться по данному аспекту. Поэтому вам будет легче даже понять, с чем будет связано событие в этом месяце. Но если смотреть по домам, будет затронут ваш сектор жизненных целей, карьеры. Поэтому могут решаться важные вопросы, связанные с вашей работой, социальным статусом, либо с вашими планами и целями на ближайшее время. Так как аспект Курану, то в цель или какой-то план, или желание может возникать очень спонтанно, быстро. И в целом этот аспект дает возможность ориентироваться в ситуации очень быстро. 27 числа Юпитер будет делать благоприятный аспект к Нептуну и будет затронут ваш сектор финансов, семейного бюджета и сектор работы и обязательств. Поэтому в целом тема финансовых обязательств будет для вас актуально в течение всего этого месяца, но на самом деле этот аспект благоприятный. Он говорит о помощи и поддержке. Возможно, вы сможете кому-то оказать эту помощь и поддержку. Обязательно это сделайте. Кстати, я снимала отдельное видео об этом аспекте. Он воздействует несколько раз в течение 2020 года. Ссылку на это видео я оставлю внизу. Обязательно переходите и смотрите. Уверена, вы сможете для себя узнать много полезной информации. И, наконец, 30 числа Меркурий будет в аспекте к Нептуну и Юпитеру. Он будет аспектировать данные планеты с 12 дома вашего, поэтому данный аспект может говорить о том, что вы будете общаться с кем-то, кто находится далеко, либо… Общение в этот период будет иметь какой-то характер тайный. Вам не все можно будет рассказывать или не обо всем вы будете говорить. То, что у вас на уме, это одно, а то, о чем вы будете говорить, это будет совершенно другое. И в целом данная тенденция будет прослеживаться в течение всего месяца. Но в конце месяца на данном аспекте это может очень ярко проиграться. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Будем с вами на связи. Пока-пока!